Терапия предлагает, чтобы вы постепенно освободились от тяжести. То, чему учу я, идет дальше терапии. Но терапия вас к этому готовит. Работа терапии ограничена. Она помогает перестать быть ненормальным. Вот и все. Моя работа идет дальше терапии. На терапии подготавливает дорогу. Терапии расчищают почву. Тогда я могу посеять семена. Одна только расчистка почвы не создаст сад. Вот в чем беда западных терапий. Вы идете к терапевту, он расчищает почву, помогает вам освободиться от тяжестей, и вы тут же начинаете собирать те же самые вещи снова, потому что настоящий сад не готов. Что вы будете делать с расчищенной почвой? снова соберете на ней всевозможный мусор. терапия готовит почву чтобы у вас можно было вырастить розы терапевт прав агрессивность гнев грусть отчаяние любовь все должно быть выражено принято теперь начинается моя работа теперь я могу вам сказать как отбросить это больше не нужно его носить.